Эта история знакома каждому. Бессонница, постоянные недосыпы, хроническая усталость. И вот вы раздражены, чувствуете себя плохо и не замечаете, что происходит вокруг. Одна таблетка мелатонина в день, и засыпать станет легче. Мелатонин — северная звезда. Спите спокойно.